Я поднялась до четвертого этажа. Домоя а там не подметала и подняла лесенку. Вот когда ты решаешь проблему не таким способом, выйдет или не выйдет, а когда ты решаешь проблему с просьбой о помощи к высшим силам, то. Все твои нерешенные вопросы решаются к тебе сами собой. Тот, кого тебе надо встретить, он сам к тебе подходит и встречается. И ты с ним договариваешься. Не ты к нему потом идешь, а он к тебе идет. Вот сегодня я.. Ой, сегодня у меня была незабываемая ночь, как по молодости. Я вообще не спала. У меня пошла, пошла масть. И я, значит, детей ее усыпила уже в первом часу ночи, пока помылись, пока то другое. И так слово-са-слово, дело за дело. Думаю, вот это еще сделаю, вот это чуть-чуть, вот тут приберу, вот тут помою. И, короче, время-то, смотрю, два часа. Ну да, я думаю, спать, да, вылегла, и не тут-то было. И уснуть-то я не могу. И все, ну полежала-полежала, смотрю, светает уже. А у меня будильник на пять часов заведен. Еще что, думаю, я буду ложиться спать, когда уже надо вставать. Пока, думаю, они спят, я вот это, вот это, вот это сделаю. Выпила на ходу чашку кофе. А, суп еще поела, суп -тречка. Вот, такой вот у нас подъездик. Вот, бомбежка. Разлад, разброд и шатание. Когда-то, лет 15 назад, какая-то из управляющих компаний все ободрала с целью отремонтировать. На этом все и закончилось. Потом они стали менять друг друга как перчатки. Люди платили-платили, потом они сказали, да пошли вы нафиг, и половину не стали никому платить. А сейчас с, с целью перехода на самоуправление дома, к самоуправлению, да, непосредственное управление, я подхожу к тем людям и говорю, вот, например, ты будешь точно знать, что эти деньги, которые ты платишь за содержание и ремонт, который раньше платили мы управляющие компании, ты точно будешь знать, что эти деньги пойдут на мой дом, на мой этаж. Ты будешь платить? Конечно, буду. Говорят все. А таких вот особо злостных неплательщиков их-то почти и нет в доме. Ну, одна-две, но от силы три семьи. Вот. Поэтому... Вопрос двигается. Сегодня у меня по плану было идти в налоговую инспекцию, хотя бы позвонить туда и узнать, что нам выгоднее сделать. То ли новый ТСЖ организовывать, то ли жить на условиях старого. А старый ТСЖ, это значит, был организован в 96 или 98 году, когда это массовая у нас э, практика такая в России была. Вот. Организовались, надо было платить и за тепло, и за воду, и за содержание, и за газ, и за свет. Все как бы платежки через ТСЖ были. Естественно, там это все со временем порушилось, куда-то все делось. И э, председатель уже давным-давно не руководит, и все перешло в управляющую компанию. А документы юридические в налоговую инспекцию до сих пор не уничтожено, то есть не ликвидировано юридическое лицо. Сейчас оно находится в процессе ликвидации. Процесс ликвидации должен закончиться 8 сентября. Ну, там большая процедура такая.